С 2004 года до 2019, пока мы не встретились в Шайнице, у меня ничего не получилось. 8 лет. Мне принесли эти листовки из типографии, я смотрел на них и думал, блин, ведь это же революция. Пойми, говорит ты, Чурка, главное это дух. Он говорит, да, я понимаю, что но, такое но дух? Ну, ответь мне, да. Я наслаждаюсь просто с самим присутствием рядом с ней и с тем, что я ее часть. И что у нас идет общение, все. Больше мне ничего не надо. Она дает ответы на все вопросы. Это такое блаженство. говорит, да. Это же покой. Говорит, да, конечно. Ну, что, подомал? Я чувствую, что мы с Андреем, это их часть, дети. И когда я чувствую их единство, я чувствую наше единство. И когда вот это единство ты переживаешь, Здесь просто никаких слов. Все. Ну, ты пришел, больше ничего. А на пути божественных половинок, близнецовых половин. Как соединиться? Основной вопрос. И Господний неисповедимый, кому-то в этой жизни суждено прийти испытать опыт просветления, но не реализовать его. А кому-то суждено прийти и что-то реализовать, хоть что-то. А кому-то суждено прийти и реализовать прямо вот-вот бомба. По максимуму. Да, по максимуму. А Будда Шакьямуни говорил о том, что он 25-й Будда на Земле. То есть 24 Будды были неизвестны. Они испытали все то же самое что и Будда ямуни, но никому не смогли это рассказать, по каким-то причинам. Да. Так что это дело карма. Да, я вот лично невероятно хотел это реализовать, и как только со мной случился вот этот опыт просветления 2004 года, буквально через пару месяцев, как я еще чуть-чуть очухался, но нужно заметить, что тогда я это никак не называл. Во-первых, я не шел к просветлению, во-вторых, я не знал, что случилось со мной вот это. Просто я почувствовал колоссальную глобальную свободу, все, почувствовал свободу. Много чего другого, отстраненность там и так далее, да? вот, и вот эта пустота, и я чувствовал что-то высшее, чем счастье, ну и так далее. Это было ценно. И то, через 2-3 месяца я начал понимать, что это надо как-то реализовать. Что? «А почему надо это резать? Потому что от этого отказаться я не могу и не хочу и не желаю, а как с этим жить, я не знаю». И стал, и стал вопрос реализовать. Я пытался изучать литературу, бесполезно. Я ездил к каким-то мастерам, ни слова не сказали мне, что с этим делать. То есть я бился, бился, как муха об стекло. С 2004 года до 2012 пока мы не встретились в Шайнице, у меня ничего не получилось, Восемь лет. Это было тяжко. У меня на этой почве первое время развивались психосоматические заболевания. Вот настолько эта энергия требовала выхода, я просто для прикола и для эксперимента стал делать ремонт. Ну, что вот интересно я с этой энергией могу сделать, если я не могу ее нормально реализовать. Я стал делать ремонт, я помню, я делал ремонт сутки ровно. Я не спал, не ел, что-то там воду пил, у меня бутылка стояла, я делал ремонт, я красил стены, сдирал там старые обои, что-то еще делал, и мне пировал, и пировал, и пировал, идет, идет, идет, идет энергия. Только через сутки я почувствовал, что я устал. Вот, то есть я, я провел эксперимент, что это реальная энергия, да, вот она реально работает, но ее нужно куда-то вот с умом девать, а куда я не знал. Но в двенадцатом году мы встретились с Шанси, и ничего от меня не потребовалось знать. Все пошло само. Вот как только мы а, даже еще не соединились на физическом плане, а вот мы вот встречались, и у меня как понесло все, гуляли, ходили, ходили, гуляли, общаясь, как поперло, у меня разрывалась голова от этих знаний, идей, которые я должен был реализовать. Если я раньше не знал ничегошеньки, то теперь у меня просто буквально голова разрывалась. Но так как я этого еще первое время не осознала, мы встречались с Шанти, я говорю, у меня от тебя голова болит. У меня вот здесь вот, у меня здесь такое ощущение, что сейчас прям шишка вырастет, вот так отсюда перло у меня все. У выпирает все. я еще говорила, ну, может, это не от меня. Да, вот встречались, и у меня прям вот такой вот гул, как трансформаторная будка. Все эти курсы, которые с первой по седьмой курсы, они вот в этом потоке создавались. Я, допустим, утром шел в душ мыться, быстро оттуда выбегал, быстро записывал там, это, эм, тезисно, тык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык, записал, потом вот мокрый продолжал душ принимать, принял душ, и прибегал, уже вот эти тезисы расписывал. То есть все вот оно шло, и шло, и шло, и шло, со мной, шло. И все само пошло. Вот со мной с нами получилось вот так. Как с вами получится, я не знаю. Кто-то может сказать, ой, как здорово. Ну, я хотел бы вот посмотреть на человека, чтобы он вот эти восемь лет покувыркался, и скажет, он здоровый или нет. Мне Почему? же никто не гарантировал, что 8 лет. Никто Причем, мне не скажет. ты же не просто бездействовал в эти восемь лет. Я а действовал. Ты, ты действовал, ты создавал, ты тоже там писал дневники, там что-то, свои какие-то структуры, откровения. Я, я пытался. Я пытался даже делать духовные курсы и заказал, значит, такие листовки большие форматы А2, по-моему, да, такой большой формат или один большой формат такой. И я помню, я выбрал такие цвета яркие, чтобы было видно. А программа у меня называлась "Свобода жить". И там было тест еще расписано. И вот мне принесли эти листовки из типографии, смотрел на них и думал: "Блин". Ведь это же революция. То есть мне даже было страшно это делать, но и это было бесполезно. Это не сработало ничего. Не сработало ничего. И хорошо. А то бы революция опять. Ну, не знаю, хорошо-нехорошо. Не знаю. Ну, революции не надо. Если вы заинтересованы в том, чтобы ваша жизнь изменилась, а почему человек может быть заинтересован? Потому что он получил духовный опыт, и не хочет с ним расставаться. Он хочет больше жи не жить вот так вот, как вот так вот, а жить вот так вот. Если кто-то читал или, может быть, слушал аудио, книга Мартин Иден Джек ее написал, то когда он встретился а, с Руфи, он потом возвращался с этой встречи, он шел как пьяный, а, но не был выпившего, да? И потом, когда он вернулся в свою комнаточку, посмотрел и говорит: "Как я могу так жить?" Как mm -hmm. я до сих пор так жил, Мерзко он стало. говорит, не гадко. Говорит, завтра же заведу себе зубную щетку, буду чистить зубы. То есть у него пошла трансформация, потому что он в результате встречи с Руфью, со своей вот, любовью, у него произошло вот такое моментальное расширение сознания, и вот к этому он возвращаться уже не хотел. И вот если мы не хотим к этому возвращаться, то мы должны осознать, что именно вот эта вот мета-система нас может вывести к этой трансформации. Если мы не будем это осознавать, то мы можем потерять эти состояния, и мы можем сделать такой вывод, что ну, это действительно только на ретритах, вот в таких вот всяких встречах, а жизнь, как говорится, она другая. Это выбор каждого, кто-то может сделать такой выбор, и нет проблем. Но если вы хотите все-таки сохранить это состояние, хотя бы в какой-то степени, в повседневности, вы должны понимать очень простую вещь, что вот эта, эта метасистема или это ваш дух может вам помочь выйти к этой трансформации и изменить вашу жизнь. Это ваш дух, который живет внутри вас. Эта метасистема, она живет внутри вас. Она ваша. Именно поэтому она вам так понравилась. У каждого своя была, после дыхания, танцы, йоги. У каждого своя она была, каждый по-своему ее описывал. Она ваша личная. И вы, и вы, и вы, каждый оценил, что это прекрасно, что это великолепно. Это существенное улучшение качества жизни. Можно даже так сказать. И вы можете это сделать, если захотите. Я вас не убеждаю это делать, что сделайте, сделайте. Не убеждаю нисколько. Просто если вы захотите, вы можете это сделать. И я со своей стороны вот, буквально маленьким шажочком написал, как вы придете к тому, что это произойдет, и вы придете к трансформации. Вот тогда она случится естественно. И Я описал, что трансформация может быть локальной, может быть глобальной, может быть, вообще вот так вот всеобщей. Все это тема сегодняшней нашей встречи, нашего сегодняшнего занятия. И вот сейчас, пожалуйста, задавайте вопросы, или мы что-то к обсуждению придем, именно вот в этом ракурсе, да? То есть мы не будем далеко от этого ходить, хорошо? Хорошо. Ну вот Наталья, первую руку, Расскажите, пожалуйста, вот расширенное «я», потом дальше СМС, вот это вот «выше»… Mm -hmm. Это «выше» «я»? Да, это «выше» «я». А дальше, а скажите, пожалуйста, что такое Дух? Много читала, много и вот, мне очень важно это понять для себя, правильно ли я это понимаю нет? Это частичка Бога в Ну, в том это ракурсе, в котором мы рассматриваем, да. Но, как я уже сказал, Дух может быть светлый, а может быть не светлый. И это тоже Дух и там, и там. Ну да. То есть это все-таки частичка твоего Бога, Создателя, ну, твоего Конечно, души, да? конечно. Это конечно. большой вопрос. Святой Дух, Он Вездесущий. Это то, что в индуизме в какой-то степени можно сравнить с праной. Святой Дух, Он Вездесущий. Мы говорим о Духе как бы личном. То есть Высшее Я это ваша личная структура который, безусловно, имеет самое прямое отношение а, к Богу Создателю. Вот. Но, тем не менее, высший Я это не есть Прана или Святой Дух, который везде есть. Это очень трудно объяснить словами. Вообще, а, риши, риши, мудрецы ломают головы и до сих пор так и не дали объяснения, как бесконечный Абсолют стал, то есть как бы а, а, расчленился на части. Как это произошло? То есть как, какой-то этап, какую-то иерархию описывает там боги, полубоги и так далее. Ну как? Ответа нет. Ну и зачем он вам, собственно? Это и есть? Просто если. А, вопрос, это, а вот еще такой вопрос: если дух <свят> это частичка Бога нашего Создателя, и если, скажем, родная душа, в частности близнецовое пламя, это как бы? Дух а, Наталья, зачем Вам Я вот хочу сказать по поводу как раз вопроса Натальи. Она сейчас тоже пытается мужским путем идти, анализировать и спрашивать о таких как бы тонких энергиях, вообще необъяснимых словами. Она хочет тоже понять этот, этот ответ. И просто про свой опыт скажу коротенько. Когда вот я тоже мы с Андреем встретились, у нас же шла очень сильная энергия, и были невероятные космические переживания, но вот когда уже я свою практику обрела в Адишакте, а когда я в ней, в этой практике, легко, естественно, женским, да, вот этим своим, не то чтобы женским путем, а, как ты сказал, это так хорошо, женщина по своему, мужчина по своему, ну, своим женским способом, да, так скажем, пришла вот в это пространство, вот духовная там, предыдущая картинка. И когда я оказалась перед Божественными родителями, отцом и матерью, а потом... Пошла дальше, вот там, где нет уже разделения вот на отца, на мать, на женское, мужское, просто есть абсолют, и там невозможно объяснить его словами. Я просто прожила все то, что вот описывается в этих Пуранах, во всех этих текстах, о чем постоянно говорят. Пока вы не переживете это на, своей, на своей практике собственной, у вас не будет ответа. Вы будете искать ответы, но они вам все равно ничего не дадут. И если вы Практикуете, если вы выходите на этот уровень и чувствуете, пусть даже без слов, ваша душа, она получает эти знания без слов, потому что она их помнит. Потому что вот как Галина сказала, Галина, мы все просветленные, да, это вот как бы утрированная такая фраза, но реально, да, мы все пришли, мы истинные пришли, воплотились-то, но мы забыли о том, что там мы есть истины, и мы это знание в себе несем. И это вот я сейчас говорю, может, может казаться, как просто слова откуда-то взятые, а когда вы туда приходите, и ваша душа без слов переживает себя Божественную, рядом с Богом, вот тогда вот эти все знания, они начинают там как-то вот укладываться, усваиваться, и потом они уже во что-то начинают уже через какое-то время выражаться. Вот у меня в практике, в моей, воде шакте я туда женщин веду, и я чувствую, это моя миссия, моя задача. Я ее выполняю, и я счастлива. Безумно счастлива. Лучше просто быть не может. И у вас тоже что-то свое образуется такое. Я, просто, я получаю как ответы, откровения, и вот это вот все проживание, то, что вы говорите. Но у меня точно так же будет, как у может, вы мне нужно все не просто осознать, мне нужно разложить, даже неразлагаемое, то есть вот, а потом все это соединить и объединить, и иногда через это получается сомнение, то есть как бы я ищу подтверждение, mm -hmm. мне необходимо у кого-то, вот, слова, что это действительно так. Значит, ну, я не сошла с ума, значит, я... Мне сейчас это очень напомнило, это прямая аналогия, историю Дон Хуана и Кастанеды. Вот там Кастанеды, все эти несколько томов, постоянно его заваливали вопросами. Дон Хуан постоянно над ним подсмеивался, но он играл его игру, в игру Кастанеды, то есть давал ему ответы, что-то об объяснял, что говорит, ну вот ты такой, ты ну, тупой. Тебе, тебе это надо, ну вот давай. По всякому он над ним прикалывался, измывался, но все-таки следовало. Вот. Вам это надо, Наталья, да, но все равно. И если мы почитаем эти книги Кастанетта, пришел Кастанетта к тому, что все это не важно. Он вот этим и своим путем, другого пути да. у него нет. Да. И у вас, да, другого пути нет, но вы придете к тому, что эти вопросы, они не важны. И тот же самый Дон Хуан говорил Кастанезе, говорит, ты пойми, говорит, ты чурка. Главное это дух. Он говорит, да, я понимаю, что но, такое но дух. Ну, ответь мне, да. Сейчас почувствую, что такой дух. Вот прям не сегодня, а там, скажем, несколько месяцев. И меня это очень... Это какое-то состояние вообще не Можно вот какая-то копия как и вставлю? Да, Только пять. -то вы идете а, по Я именно этим. У меня вот, как говорят, мыслительный такой. В какой-то момент я почувствовал, что просто это меняет. Просто тягивает энергию. Это, на и никаких мне это не дает. Я знаю, но я не слышу эти знания. Пока я не начал чувствовать. Я увидел это Все как будто пустое. Не надо ничего знать. Достаточно лишь почувствовать я увидел, что это женское начало. Вот всегда говорят интуиции в женщине. Она ничего не может объяснить, но она просто знает. Приходит чувство, не надо никаких Просто знаешь это Вот как стакан, видишь. Если ты заперт на голове, то тысячу раз его описываешь словами. Это сложно. Да. Достаточно один раз почувствовать, увидеть, убить. Ну, это, это то, что называется. Вы что вы думаете, я так же шла этим путем, как Астанеда, мы с Андреем читаем его книги, я хохочу до ужаса, потому что я, это моя любимая книга была, настольная, я там проживала эти процессы, вот эти энергии, которые там описываются, но он говорит, самое главное, ты не поняла, ты сама есть этот карлитос, который доставал Дон Хуана, и я даже мечтала, что у меня был Дон Хуан, был мужчина, но это вот как-то был мой мужчина, мне вот как-то это неосознанно шло, так оно и получилось, и я Андрею все время сказала, ну ты мне объясни, родной, ну ты мне объясни, он говорит, да я замучился тебе объяснять. Я говорю, ну а вот это, вот это, вот это еще скажи. И вот это несколько времени, сколько это было-то? До того, как, наверное, лет. у меня внутреннее очищение. Ну, слава богу, никак у этого, у Кастанеды поменьше. Но это было то же самое, пока я не получила этот опыт свой, собственный, женский, вот женский свой, да, путь я нашла. вот Не то, что путь, а дорожку свою женскую, как шахте может идти. И все, у меня нет вопросов. Я там получаю все ответы. Какой-то да. образ есть Меня? Да, да. Мне даже образ не нужен. Я ее переживаю в ее полноте. Она, у нее может быть очень много образов. Это духовный план, там вообще никаких образов не надо. Я наслаждаюсь просто с одним присутствием рядом с ней и с тем, что я ее часть. И что у нас идет общение, все. Больше мне ничего не надо, она дает ответы на все вопросы. И также я могу прийти к Богу Отцу, и Он мне дает то, что мне нужно, как вот, получить поддержку Отца, мужчины. Он мне дает тоже поддержку, и она также незрима и неописуема. И я не вижу его седым, не вижу никаким. Он просто есть, и я чувствую его энергию, и я чувствую ее энергию. И я чувствую, что мы с Андреем, это их часть, дети. И когда я чувствую их единство... Я чувствую наше единство. И я понимаю на самом деле, что здесь на земле идет противостояние женского мужского, постоянное перетягивание, какие-то канаты, а там этого нет. И когда вот ты чувствуешь в себе, что в тебе есть частица Бога Отца и Богини Матери, я не только женщина, я и мужчина. И Андрей тоже не только мужчина, он и женщина. В нас в каждом есть эти частицы. И когда вот это единство ты переживаешь, вот здесь просто никаких слов «все». Ну, ты пришел, больше ничего. Это счастье. И счастье потом уже прийти сюда в тело и принести вот это, провести в этот мир. Больше ничего не надо. Ну вот я хотел бы все-таки еще раз обратить внимание, я начал говорить. Вот Владимир, он как раз показал то, как человека из одной крайности в другую крайность бросает из одного полушария, из левого потом в правое, и сначала левый говорит, что правое — это ерунда полная, а потом правый говорит, да нет, это левая ерунда полная. На самом деле и чувствовать, и осознавать э, важно. Ага. Вот представьте, давайте с вами просто представим такую ситуацию, вы собрались на ретрит, я ничего не, не рисовал, ничего не рассказывал, а мы вам просто вот передаем состояние и говорим, это такое блаженство. Писать, говорите, да. Это же покой. Да, конечно. Ну что, по домам? Это, собственно, есть, так, как можете делать, да? Мы все прочувствовали. Да, прочувствовали. Ну все, по домам. Человек так устроен. У него есть и левый полушарий, и правый полушарий. Он что-то почувствовал. Почувствовал покой. Ему нужно сказать, это покой. Если он не скажет никак, он даже должен хотя бы сказать ах. Если он даже ах не скажет, ну так устроен человек, ему нужно что-то сказать, это обозначить нужно. Да. Так устроен человек. Это та же, та же, самая, та же самая традиция буддийской мандалы и или янтры, когда рисуют путь к Богу. Вот у кого-то путь к Богу через там, познание, потом разочаровался в познании еще в что-то в другом, да, в бхакте, чувствовании. Вот этот путь к Богу, а потом пришел раз и там, ах, и там, абсолют. Но без пути никак не придешь. Поэтому мы говорим, поэтому мы что-то называем, поэтому мы осознаем. И не нужно отрицать ни то, ни другое. Мне э, очень нравится, и я э, думаю, что я все-таки совмещаю в себе. И достаточно чувствования и ощущений, и осознавания, и стараясь это адекватно выразить. Я вам даже более того хочу сказать, может быть, немножко получится, похвалюсь, но скажу так, что в двенадцатом, точнее, в тринадцатом году, когда мы начали делать видео, когда я стал рассказывать о, о всем том, что происходит на почерной душ, писали вот первые года, два или даже три писали, как вы могли так рассказать, что все со мной произошло. И до сих пор так пишет. А я не мог подобрать слов, чтобы это описать. Вот насколько необходимо человеку это описание. Как, как только это необходимо, да. как только это описано, человек успокаивает, говорит, ну слава Богу, я У -у -у. нормальный. Приезжаешь, скажите что не сошла с ума, да? Либо типа того, да, по-разному. Если вы это описали, так устроен человека, повторяю. Если вы это описали, если вы это точно описали, не фантазийно там ля-ля, а точно описали это все, у вас все стало на место, вы успокоились. Нормально. Ну да, дальше потом возникает следующий вопрос, и так до бесконечности. Но не нужно отрицать ни левый полушарий, ни правый полушарий. Когда вы очень мощно чувствуете на духовных практиках или в жизни, и потом это осознаете и выражаете в адекватную в словесную форму, или, может быть, в изобразительную форму, вот как в Янтрах, да? Это есть интеграция, это есть восстановление целостности. Целостный человек, когда у него работает и левый полушарий, и правый полушарий, когда у него тело работает, и он живет по душе. Вот это целостный человек. Бог дал человеку тело, Бог дал человеку душу, и мозг ему дал такую большую железу для чего-то. Так надо это же все использовать. А как использовать. ты говори, это из Библии, да, когда у человека появилось знание, то исчезло блаженство. Ну, это другая тема, да. Это немножечко другое. Так вот, давайте <coughs> не будем отрицать ни то, ни другое, но э, с моей точки зрения, и многие поддерживают эту точку зрения, я думаю, вы тоже ее поддерживаете, все-таки ведущим, ведущей силой в жизни человека является душа, сердце, то есть чувствование. А ум, он не то чтобы как, как слуга, но вот он а, как бы объясняет. Помощник даже может Как сказать. Как бы объясняет. Вот тут сейчас Шанти все достаточно складно излагает, а раньше она не так складно не излагала, вот, она вот чувствовала, говорила, а я потом это пересказала, говорит, вот, вот, как вот. Я сказал. очень страдала, очень страдала, много лет я сидела просто рядом, Андрей говорил, я сидела и думала, боже, как мне выразить все, что я чувствую, переживаю, ведь я тоже переживаю это, и я не могу выразить, и это очень мучило меня, несколько лет. Буквально до 18 -го, наверное, года, это почти 6 лет. Я мучилась, я не знала, как выразить. Я пыталась там через танец. Это все что-то вот, ну, вроде то, но не то. А когда уже случилась вот такая последняя, такая серьезная была трансформация, знаковая была. Не последняя, но просто знаковая очень. Вот там начала собираться новое я, и мне сразу же открылась вот мой путь через женский путь, через практику, Богиня-Мать. Она просто пришла, и все женщины в зале сказали, вот такое ощущение было, что Богиня-Мать здесь. Она нас всех вот так вот обняла. Вот насколько это было яркое присутствие, это был Байкал, я помню эту группу. И вот это было начало уже вот интеграции того, что я чувствовала. Потом постепенно начали какие-то слова Происходить то, что слова я тоже не могла описать До последнего я мучилась думаю, боже, ну вот я делаю. А что это? И до сих пор это происходит, происходит. То есть э, те мужчины, которые считают, что женщина только чувствует и больше ничего, это неправда. Женщина много переживает. Она переживает ферические просто оттенки различные, огромное множество. Но она бессильна перед этим переживанием, поскольку... Когда вот есть мужчина, и он четко дает пере, этим переживаниям структуру, она успокаивается. Потому что если она будет только переживать, нас будет носить, как листик по космосу, туда-сюда, мы будем переживать, и мы в конечном итоге станем либо не неврастеничками, либо еще кем-то, я не знаю, либо блаженными тогда, которым ничего не надо. А если мы здесь живем в социуме, то для женщины тоже очень важно осознание ее процессов. И когда вот оно происходит, осознание просто внутри осознание, Ты четко знаешь, ага, вот сейчас вот это произошло. И женщина успокаивается, и так же. Но мужчина это вообще первостепенно, да, и если он не знает, он вообще не, не успокаивается. Ну, да. Хотите, похвалюсь. Похвались. Вот э, вам так нравится женщина, вам так нравится Адишахте. А кто назвал ее так? Хороший, да. ну, это полушутка, но на самом деле в этом есть большой смысл. Когда у Шанти открылась вот эта вот практика, да? А она же была без названия. Просто это шел поток, Женская шли состояния, женские практики. Но это не то было. И она мучилась, говорила, ну как же, мне же это нужно в конце концов на сайте написать, да? Вот опять мы переходим к нашим баранам. Вот чувствование, да, и все-таки изложение в словах то, что ты чувствуешь. Мне же это нужно на сайте написать, мне нужно как-то людям это сказать, обозначить. Что мы делаем? Что мы делаем? Давайте, давайте мы назовем это вот. Да, ну, не, да. не звучит. Я говорю, ну давай с тобой попробуем. Вот смысл э, того, что ты делаешь, я не знаю, что за смысл. Нет, я говорила Божественная а, да, да, А какая энергия? Ты говоришь Божественная женщина, э, Женственность. Я говорю, ну Женственность вот у нас шахте, Сила Шакти. Да, но Шакти как-то Шакти, техника ну, да. Шакти. А раз Божественная, значит изначально. Ади Шакти. Да. Ну, да. Все. Ади Шакти. структура да структуру. Да. Да. Адия, да. а, это изначально? Да, тогда, это, да, уже... да это изначально. Адия, изначально. Нет, вы на самом деле. В общем у нас просто даже профессионально. Нигде нет такой информации, про именно особенно людям, которые действительно немножко могут чувствовать, что что-то не то, или как с этим быть, и как это объяснить. И еще главное, что пара для потому что все пишут про больше индивидуальный путь. А с парами очень мало информации. Она толковая, а у вас она реальная. Да, она, да. Она, она реальная, ну, в смысле, как это происходит, и мы все подтверждаем. Спасибо, расстояния. да. Я вот хочу сказать, что вот левое да, и, правое. Да. и правое полушарие, мужское и женское, вот когда они действительно соединяются, то получается целостная картина. Да. Целостная картина. А когда они естественным образом соединяются, они естественным образом соединяются на духовном плане. Вот ничего там делать для соединения не нужно. Ведь основной вопрос э, э, на пути там, божественных пламен, близнецовых пламен, как соединиться? Основной вопрос. Без духовного плана невозможно. Тогда возникает следующий вопрос: не отлично? Чем нам говорить? Мы знаем, на духовном плане мы едины. Вы нам скажите, как на повседневном соединиться? Ты как? Как? Как? Выходя на духовный. Нет. С духовного. Принести. Сюда принести. Принести? но ну, это же очевидно. Принести с духовного все это повседневно. И вот там уже колоссальное количество вопросов как? Это нисхождение духа в материю. Вот так происходит, как вот мы сегодня с вами это рассматриваем.